Акафес святителю Петру, митрополиту Московскому, все России Чудотворцу. Избранный дивный, в чудесах святителю Российские церкви, Первопристольнича и усердной, о душах наших молитвенничи, Отчи наш Петре, В песнях восхваляем Тебя с любовью, свята заступника нашего. Ты же, як имей дерзновение ко Господу, предстательством Твоим небесных, небесным от всяких нас бед, свободет, зовем Радуйся, святителю Петре, великий и Ангела подобно на земли пожил, если святитель и очи, и яко ангел благий, хранитель отечестве твоему явился, если не только мов житии твоем, но по честнем успения твоем благотворя людям ти сродным. От... В них же слышишь и благохваление таковая. Радуйся, благочестивых родителей, плодя Богодарованной, радуйся Радуйся, корень и блага, ветви многоплодная. Радуйся, прежде рождения Твоего видением божественным, рождшей тебя избранника Божия предуказанной. Радуйся, во утробе Матерни освященной. Радуйся, по рождении Твоим благодатью Духа святаго просвященной. Радуйся, сосуде Божией благодати избранной. Радуйся, святителю Петре, великий чудотворчивый. Видевши честнее родителей твои Петри, Богаизбрание, я как осно в учении книжним преуспевал, Еси, си а тем тужаху, сие же быть по усмотрению Божию, да не от человека, но свыше от Бога, навыкнешь учению небесному. Явивайся, бы тебе муж светил, свидетельские ризы обличенной рукою коснувся твоего языка, благословением Своим разреши косность Твою и преисполни разума. Я пети тебе разумную Богу. Аллилуйя. Разум небесный свыше тебе даровася, угодничий Божий. Им же добре уразумел виси, яко вся красная мира сего скоро приходит, тем же два десяталетну тесущую мир и вся блага его оставил, и сей выжалела, и, выжалила, и си, иных быть, и единому Христу работайте. А всем тебя хвалим и зовем. Радуйся, земли, земли волынские, святое проземение. Радуйся, все страны российские, духовное лепото. Радуйся, восхождение добродетелей, к добродетели невидимо совершивый. Радуйся, совершенство о Христе богоудренно достигнувый. Радуйся, послушание доброе рачителю. Радуйся, смирение Христово верный подражателю. Радуйся, святителю Петре, великий чудотвор. Силу Божию укрепляем, Очи Петре, Вся послушание монастырское добре проходило Еси обители, И, яко звезда Бога светлая, сиял Еси добродетельными евангельскими среди братья Твоя Я. Тем же священство саном почтен был Еси и Возносил Еси безгробную жертву Богу, пресно паяемую серафимскую песню. Имея помысл чист непорочную душу, Петри, Богоблажение, святые иконы изображать и научился Иси. И был Иси изогров, благоверен, дел рук своих, посвящая Богу, и же писанная тобою икона чудесы многими прослави. Всего ради, хвалебного пиемте, радость трудолюбче благословенный, трудивыйся во славу Божию, радуйся, как труды твоя, святые Богом прославленные суть. Радуйся божественному евангелисту Луце в иконописании дрожавой, Радуйся иконы Пресвятые Богородицы благолепно написавый. Радуйся в душе твоей образ Божий добрый, изобразивый. Радуйся в храм Трепостасному Богу посвятивой. Радуйся святителю Петре, великий чудотворчик. Буря страстей избежав отче Петре к тихому пристанищу безмолвия корабль души Твоей я направил еси. Из благословения настоятеля Твоего в месте без на лице Рате, поселился Иси, до да един, единому Христу поработаешь, и в посте молитве, и воспиваемом молчной песней хвалы ⁇ Аллилуйя ⁇ Слышавшие люди благочестиви от твоих добродетелей, Петри при прихождаху к тебе благословение молитв от тебе ищущих, их же любезно принимал Иси, обители на честь на ЦН лице ради устроил иси Не же спассошейся нозе твои наставление богаго мудром тем же яко сотворившего и научившего углажаем тяй глагоем радость не попустил и погибнуть и богом ручинам тебе овцам радуйся устроителю благоискусное общежитие инического, радуйся учителю при благочестию христианскому радостуйся восидан высоту совершенства духовного радуйся достигнувой глубины смирения христианского радуйся свидетелю Петре великий чудотворче Богатечное светило, быв, волею пастырь-начальника Христа, на свешнице церкви всероссийские поставлен был Еси. Петре Богоносни, да светишь отечество твоему земному и приводишь и к солнцу правды люди российские, науча их благочестно воспевать и пресвятей Троице. Аллилуйя! Ощутив патриарх, Царя Града, святейший Афанасий, як благоуханием дивным исполнился весь храм, и когда в него вшил еси Петре познать дни познатья избранника Божия, достойного воистину сана святительского, и тебя в митрополита Киевского и всей России, всему же бывающе просветися лице Твое, Светом Небесным, мы же дивящиеся таковому чудеси попиемте, радуйся архиереи Божий от пастыри Начальника Христа свыше прославленными, радуйся Иерарше Христов, дарами Святого Духа преисполненной, радуйся апостолов преемничие, святителюще престольничаев, радуйся в российской стране светом благоразумия Выссиявой, радуйся пасту Всероссийскую духовно удобривай, радуйся святоносный Первопрестольник в ней бывый, радуйся святителю Петре, Великий Чудотворчен. Проповедовал еси пасты твои нелестное евангельское учение, святителю признан всех учил еси мир иметь между собой миролюбитель, любить и на тя в любовь привел еси к ротостью и злобею твоим. Я ко всей пасты твоей радоватеса от тебе и хвалебно взывайте ко Господу. Аллилуйя. Посеял еси в стране расистий света добрых дел твоих, святителю, очень наш Петри, и еретическое плевело неленностно искоренял еси в пасты твоей. Чада твоя получая православно веровать в три единого Бога, и жена внушает благохвалить эти звания и семьи. Радуйся столпень поколебимо апостольских преданий, радуйся мечу, обоюдо острой ереси, посекай, ей. радуйся православие, наставниче всех поучавой, троическому поклонению, Радуйся еретиков противопорча, бодрино стояла на страже святых Христовой Церкви, Радуйся вдов и сирот, милостивый питателю. Радуйся обидимых и гонимых, нелицеприятных Стателю, радостью святелю, святителю Петре, великий чудотворче. Хотя враг спасения человеческого нарушить мир души твои Я, святителю богоугодни, воздвижена Тя клеветника ложного, Тверского епископа Андрея, глаголовшего на праведного беззакония. А баче правда Твоя, яко солнце в полудне воссия на соборе, клеветник же злобный высть и достойная, Водил он своих получи. Ты же благодарственно называл Иисика Господом. Аллилуйя. Новое место престола твоему святительскому избрал Иси угодничий Божий в ограде Москве, возлюбив Бог родкого и боголюбивого и Я князя Иоанна. Там и поселился Иисий, и церковь камену во имя успения Пресвятой Богородицы, там и соорудите князю Иоанну посоветовал. Советовал Иисии пророчески благоли, как град твой славен будет. В ней поживут, и Бог в нем прославится, и я, как кости твоя в нем положены будут, все пророчества твои исполнившиеся велище радостно приносим Тесия благохваление. Радуйся Царству Российскому основания крепкое положение. Радуйся Первопрестольный Град Москву благословением Твоим осветивый. Радуйся прозорливший Богу просвященный, будущее настоящее провидивый. Радуйся Храм Пресвятая Богородицы, честного и Славного гад, и я Спенья основавый. Радуйся в нем гроб себе устроивай, Радуйся Святой Богу угодно на земле поживый. Радуйся Святителю Петре великий чудотворчик. Ранника пришельца в мире всем себе помышляя святителю очи наш Петре, своим о рукам о а гроб каменной себе устроил иси и вы напоминал Еисии о исходе Твоим, к нему же приуготовлялся Ииси молитвами непрестанными, зовый Богу, по умилению сердечному. Алия. Весь в Бозе бы, в час кончины Твоей я, провидел, Иссе духом мочи Петри, и божественную литургию совершив, о всех живых и усопших помолился и себе же, бражным, гиблющем при чистых что их тайно питал, если И милостыню много, и пищевого Бога раздал, яси, приуготовляясь к срете нужниха смертного Христа Все воспоминающие, дивимся прозорливости Твоей и глаголем Радуйся доброе напоследок для души Твоей приемы Радуйся со Христом жить на веки возжилавой Радуйся любой убожественный страх смертных активов Радуйся, мирно и радостно Час кончины твоей, я зритивый Радуйся, как правильное и непорочное Течение земное совершил Иси Радуйся, как успение преподобное Вам стук трудом твоим от Господа Получил Иси Радуйся, святитель Петре Середворце великого князя Иоанна, собравшись к Адру Твоему Святителю Христов, ты же через старейшего из них Протасия, мир и благословение Божие великому князю Иоанну преподал еси, не бывшу Тому в ограде, и с светлым лицем возде в горе преподобные руцы твои, усердно молился, еси, так как в молитве Богу душу твою предал еси, и уже ангели святии, в горне обители вознесошь с пением радостным. Аллилуйя! Ведь те любомудрии прославляют славных мира сего деяния. Мы же твоим житием честным красуемся, святитель Божий, и прославляем представление твое святое, многое чудеса тобою содеяны и содеянное от рода в род. Воистину бы не вот, чудотворец чудотвореца, минующаяся от приблажений, достойно слышащие хвалебные песни таковые. Радуйся в молитве усердный дух твой Богу предалый, радуйся погребением честным от великого князя Иоанна почтенный, радуйся во храме Богоматери у святого жертвенника положенный. Радуйся, видением дивным, неверовавшего в святость твою веру обративой. Радуйся, садра погребального, благословящий пасту твою виден бывой. Радуйся, в гробе тобою уготованным мирно почадусь. Радуйся, святителю Петре, великий чудотворчик. Паса Христа, умоляйте, и предстай заграты, люди тебя, почитающие, Годничи Божий, святителю очи наш Петре, Тебе, нам Господь, помощника и предстателя, во всяких бедах и напастях, и гроб твой святый садила врачебницу безмездную, недугов человеческих, к нему же, с верою, любовью, препадающим прославшему тебя и дивному, во святых своих Бога. Аллилуйя. Тяною молитв Твоих небесных Первопрестольный град Москва Благодатно ограждается, светло красуется Имея в себе многоцелебную раку Святых Твоих мощей Ветре чудотворчим, Я как рим нетлением процветших И благоухание не Спущающих, им же поклоняющиеся Умильно Тебе глаголем Радуйся смерть вкусивой тлени, же непознавой Радуйся многое от Святых Твоих мощей источивой Радуйся юношу расслабленного Недвижимого гроба твоего здравого Поставивай. Радуйся Слеченного и отнюдь Восклонитесь и не могшего, там уже Прямо ходите сотворивай. Радуйся глухому слуху отверзай, Радуйся слепому зрению милости Набировавой. Радуйся святителю Петре, великий чудотворчий молебное неумолно быть пригробе твоем, святитель очень нашпендри от нечестного представления твоего до ни чуде всем свидетельствующим святость твою лишь вся российская церковь исповедует ясно Мы же чада твоя и овца словесная паста твоя радующиеся твоим прославлением бесей земли благодарственно выпьем святых святейшего Христу аллилуйя Светоподательный светильник Божия благодати воистину являющийся и по смерти, Ветре чудотворчий, тем же сиянием чудесства и с любовью чистую святую Твою память, яко торжество веры и благочестия, от усердия нашего приносим терпение таковая, радуйся апостолов во благовестии Христу и веностным подражателем, радуйся первого иерарха Российского Михаила, достойный преемничая, радуйся преемникам Твоим, восхитителям. Добрость поспешниче, радуйся о всех людях российских усердно молитвенниче, радуйся о веры истинные образы образе крутости духовной, радуйся о врачу безмездной и телевниче, благосострадательной, Радость о свидетеле и Благодать Господнюю, благовременную помощь, Спроси нам, угодниче Божий, во дни помощи нашего, И буди нам в скорбях утешитель, в бедах заступник, В недузих врач, ту не подавая нам дары, Целебная от святых Твоих мощей, к ним же усердно притекающие, не тши, отходим, но ущедрение Тобою поперим Богу хвалебно. Аллилуйя. Поющие чудеса твои и много страдания твои к людям, очень наш Петре. Усердно просим Твоего, многомощного ко Господу предстательства. Вей, Бог, яко молитва твоя, подобно фимиаму, восходит пред содержителя Бога и не зводит на нас Его благословение, помощи милости. Тем же и взываем к Тебе, радуйся, Пресвятая Троицы, верное исповедничае, радуйся, Пресвятые Богородицы изрядное служитель. Радуйся ангельских воинств и собеседничьих, всех святых пресной дружи, Радуйся от горних земнородным милостиво ей, Радуйся души и телеса наше врачу ей, Радуйся святителю Петре, великий чудотворче. О чудотворче преславный и че всем нам скорой и милостивый Святителю очень наш Петре, Милостиво прием все малое моление наше в похвалу тебе приносимое, Умоли Господа Бога, даровать нам телесное Здравие и Душевное Спасение. Да во Царстве небесным сподобимся пейте Ему со святыми. Аллилуйя. Учудотворчий чудотворче, преславный и помощничий всем Нам скорый и милостиво, Святитель и очень наш Петри, милостиво, приемсье малое Моление наше, В похвалу тебе приносимое. Умоли Господа Бога, даровать нам телесное Здравие и Душевное Спасение. Да во Царстве небесным сподобимся пейте Ему со святыми. Аллилуйя. О чудотворче, преславный, помощниче всем нам скорой и милостивый святителю отче наш Петре милостиво, прием все малое моление наше в похвалу тебе приносимое умоли Господа Бога даровать нам телесное здравие душевное спасение да во Царстве и Небеснем сподобимся пейте ему со святы аллилуйя ангела подобно на земле пожил если и святителю отчи. яко ангел благие хранитель Отечества твоему явился и синиток мы в житии твоем но по честнему спение Твоем, Благотворя людям Тесродным, От них же слышишь и благохваление таковая. Радуйся благочестивых родителей, Плодя Бога дарованной. Радуйся корень и благого ветви, Многоплодная, радуйся прежде рождения Твоего, видением божественным рождшей тявой, избранника Божия предуказанный, Радуйся в утробе Матерне неосвященный Радуйся по рождении Твоем, Благодати Духа Святаго Просвященной, Радуйся сосуде Божией, Благодати избранной, Радуйся святителю Петре Бранные дивны в чудо всех святителю Российские Церкви Первопрестольничьи, усердный, о душах наших молитв, речи очи наш Петри. В песнях восхваляем тебя, с любовью святого заступника нашего. Ты же, яко имея дерзновение ко Господу, Предстательством твоим Небесного, от всяких нас бит, свободи дозовем Ти. Радуйся, святителю Петре великий чудотворче. О, великий святителю! Преславный чудотворче, российские церкви первопрестольничьи, Града Москвы хранителю, и о всех нас усердной молитвенничьи, Отче наш Петре, к тебе смиренно припадаем и молимся, Простри рутся твой ко Господу, помолись за нынешнего, И недостойная рабы его, да пробавит нам милость свою, И не нам вся благопотребная к временному житию И вечному спасению нашему, дара, благости его, Наибача да же да нас миром, бродолюбием, благочестием от всех искушений враг, врага дьявола. И дарует нам выйти верным чады чадам твоим не по имени только, но и всем житиям нашим. Молим тебя, святителю Христов, проси предстательством твоим у небесного владыки. В страждущую страну российскую отблютая безбожника власти их высвободит и до вас ставит престол православных правителей, верных рабов его, в скорби и печали день и слышит и да изведет от погибели живот наш, ей угощи, Божий, услыши нас благоутробно и буди нам помощник и заступник во всяких бедах и напастях, не забуди нас и в час кончили нашей, и в даные твоего заступления потребуем, да при помощи молитв твоих сиди, с подобием и держи, отчим благую получите, царствие небесное наследите, Славяще дивного святыхца святых Бога нашего Отца и Сына. Так, дух. В